сейчас у нас замена воздушного салонного фильтра который вот этот ставится туда под так называемую защиту или же бог кто-то его называет значит это не сложно вообще но есть сложности только одна в том чтобы снять вот эту крышку не всегда легко что для этого нужно ну, понятно что нужно отсоединить вот эту защиту теперь у нас поднимается вот эта часть пластика но не поднимается здесь вот такая сплошная защелка и вручную я пробовал не получается она вот в этом месте начинается приблизительно и вот так вот сплошную идет значит нужно просто поддеть отверткой и вот э, аккуратненько вот она тут защелкается, я просто уже отщелкнул и поэтому решил снять э, тяжело, отщелкивается, поддеваете и вот и так буквально шаг за шагом снимаете. Я сейчас покажу почему. Э, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. И теперь можно снять, она, она полностью не вытаскивается. Здесь она привязана шлазочками но суть в чем что смотрите вот эта защелка это вот такая полоска которая вставляется вот в этот желоб и вставляется достаточно плотно если она редко снимается но крепко очень сидит поэтому нужно около нее поставить отверточку и вот так вот аккуратненько чик, чик чик чик чик и уже потом как только немножко приподняли она дальше уходит ну все теперь я уже снимал поэтому Вытаскиваем, вытаскиваем фильтр он вставляется вот в такую основу фильтр очень грязный у меня был я его еще не менял машина у меня около года суть в чем что здесь очень много мусора я пропылесосил внутри пропылесосил вот здесь собирается листья мусор потом продул еще воздухом и уже теперь ставлю новый фильтр. как уже поставить не вопрос все в обратной последовательности проблема только в том чтобы вот сорвать э, этот фиксатор в самом начале потом он идет уже вот нормально а так кажется что ну сломается сейчас и все э, нельзя его э, нельзя его вот, вот таким образом поднимать нужно с этой стороны потихонечку и причем не вот за это тянуть смысла нет а вот начиная отсюда подталкивать отвертую. поэтому обратите на это внимание ну и все собственно теперь вставляем в эту рамку новый купленный я купил денса, ну, вы уже тут на скорость точно не влияет и на двигатель и не нашло точно не повлияет вставляем в рамку и вставляем причем тут он так сделан что вставляется смотрите вот таким образом прямо внутрь первой секции вот так вот и назад вставляем защелкиваем защелки стоят защелки и не перепутайте, потому что здесь с одной стороны три, с другой стороны две. Три там с внутренней стороны стоят. Поэтому перепутать вы не сможете, как правильно поставить. Ну и назад на защелочках сможете вставить. Все, теперь у вас новый фильтр. Повторяйте, это не сложно. Самостоятельно можно это сделать. Подписывайтесь на канал, очень много и не только по автомобилю, но и по ремонту бытовой техники, электроники, электроинструмента. Увидимся на канале. Всего доброго.